Всем доброй ночи, доброго дня, доброго вечера. Я благодарю вас за то, что меня смотрите. Я сейчас запишу для вас медитацию новолуние. Несколько раз я начинала, но по каким-то причинам сегодня у меня не получилось. Вот, первые причины были, что я, может быть, неправильно там поставила для детей или не для детей. Вот, и Ютуб счел, ну, почему-то прекратить трансляцию теперь у меня компьютер уже зарядился вот я хочу сказать что сейчас я продолжу в этой медитации давайте попробуем с вами просто получить удовольствие и расслабиться потому что новолуние это то время именно когда нужно отдыхать расслабляться и это действительно очень очень важно и также эту медитацию можно использовать для уверенности в себе. Действительно, когда нужна, знаете, вот какая-то такая перезагрузка, да, вот это тоже очень важно. То есть не обязательно новолуние. И я всех люблю и предлагаю вам сейчас устроиться, мягко, свободно лечь и начать со мной медитацию. И в этой медитации я предлагаю вам... Устроиться поудобнее, расслабить свое тело, очень медленно и спокойно закрыть глаза и почувствовать, как они отдыхают и закрываются все больше и больше, как они тяжелеют и позволяют себе сейчас просто. Обратите внимание, как расслабляется сейчас ваше лицо, ваша нижняя челюсть, корень языка, позвольте себе это расслабление, расслабьте и отпустите свою голову, свои кисти, плечи, руки, поблагодарите себя сейчас за эту возможность, за то, что на какой остановились и позволили себе просто отдых это момент между прошлым и будущим. это и есть настоящая жизнь и я благодарю вас за то что вы заботите сейчас о себе в этой медитации сделайте сейчас последовательно три глубоких вдоха и затем вы С каждым выдохом благодарите себя за жизнь. С каждым вдохом вы понимаете, что продолжаете жить, наслаждаться жизнью. Дыхание – это и есть жизнь. И запомнив это, вам будет очень легко в любой момент жизни расслабляться. Жизнь очень разная и очень важно в ней в определенный момент сохранять спокойствие и целостность. Сделайте, пожалуйста, еще раз последовательно три глубоких вдоха, а затем выдоха. Продолжайте спокойно дышать и расслаблять все свое тело от макушки до самых пальчиков ног, наполняя и уплотняя его энергией, Золотой энергией тяжелой, теплой, текучей. С каждым вдохом и каждым выдохом ваше тело тяжелеет, И становится все тяжелее и тяжелее расслабляется, и вы все меньше и меньше его ощущаете. Попробуйте еще больше расслабить свою нижнюю челюсть. Нижняя челюсть – это очень важно. Она играет большую роль в нашей жизни, как и все наше лицо. Усилив расслабление, позволив еще больше расслабиться своей нижней челюсти. Когда человек расслаблен, рот его приоткрыт, как у младенца, который спит. Или как у любящих друг друга людей, когда они снимаются любовью. Расслабьте свою нижнюю челюсть. И поблагодарите себя сейчас за эту возможность, которую вы себе подарили. Сейчас я досчитаю в оборотном порядке от 10 до 1. И вы будете продолжать расслаблять свою нижнюю челюсть и корень языка. Спокойно дышать. Обращая внимание на дыхание живота. Делая вдох последовательно с выдохом. Говоря себе, я живу, значит я дышу, я дышу, значит я живу, я спокоен. Десять, девять, восемь, семь. Три, два, один. И прямо сейчас представьте себя в очень уютной лодке посреди спокойного, мягкого, большого и гладкого озера. Устройтесь поудобнее, добавьте себе каких-то удобных подушек. Все сейчас в вашей власти. И продолжайте свою медитацию уже в этой лодке. Очень спокойно нежно, которая покачивается, успокаивает вас. И вы наблюдаете за небом. Оно светлое и спокойное. Луна не видно, что она только-только зарождается, небо светлое и много-много звезд и созвездий и дальних галактик вы сейчас видите, ваше дыхание спокойное и ровное, и вы благодарите себя за эту возможность сейчас отдыхать в этой Можете закрыть глаза и уже телом и внутренним взором ощущать, как красиво вокруг Звезды отражаются в озере, как будто бы сливаясь с ним. Какая-то звезда падает медленно, и вы загадываете свое желание, то желание, которое пришло к вам именно в этот момент не вспоминая, что вы хотели, или что вам надо, или что вам рекомендовали. Только сейчас то желание, которое пришло. Живите моментом и выполняйте свои желания, которые приходят. Это очень важно, потому что жизнь и есть тот момент, который сейчас. Говорят, что мы живем, пока мы планируем. Это и есть жизнь. Сделайте еще три глубоких вдоха и выдоха. И наблюдайте, как звезда очень медленно опускается в это озеро, и вы продолжаете представлять, как ваше желание сбывается. Она касается воды пускается на дно и озаряет своим прекрасным волшебным изумрудно-голубым цветом все озеро и оно начинает светиться под вами и вы чувствуете и видите своим внутренним взором какой нежный песочек на дне какая комфортная температура у воды и это расслабляет больше и больше, и вы запоминаете это состояние, свое дыхание, запоминаете, как сейчас расслаблена и спокойно ваша нижняя челюсть, сейчас она может отдохнуть, ей не нужно говорить, не нужно создавать какие-то специальные маски, ничего не нужно, вам нужно, можно сейчас просто отдыхать. Ваша лодка совершенно спокойна. Вокруг, возможно, какие-то небольшие круги или волны, а вы сохраняете полное-полное спокойствие. И ваша лодка также остается недвижимой, несмотря на то, что происходит вокруг. Вы наблюдаете за сменой дня и ночи вокруг вокруг озера сменяются ситуации города какие-то местности вы можете обращать внимание на это и что-то там менять создавать но при этом оставаясь в лодке в полном спокойствии в полной уверенности значит вы живете и вам хватает только одного дыхания чтобы быть счастливым и уверенным в себе а с остальным совсем вы разберетесь можно найти и решить многие вопросы в жизни а если что-то не решается это не значит что жизнь закончилась напоминайте себе это почаще я дышу Значит, я живу. И позволяйте себе быть спокойным в лодке. Вокруг, может быть, есть волны или какие-то водовороты, а ваша лодка совершенно спокойна. И вы можете обращать на это внимание, а можете не обращать, а просто отдыхать и благодарить себя за то что вы сейчас здесь, в этой лодке, в лодке своей жизни. Сделайте три глубоких вдоха и выдоха и запомните это состояние своего отдыха, расслабления, уверенности. Состояние, когда вы в центре, Сохраняйте спокойствие и можете участвовать в каких-то событиях, а можете выбрать, просто наблюдать со стороны и получать удовольствие от своего расслабления. Сделайте три глубоких вдоха и выдоха, вдыхая тот воздух этого озера, который дает phone. у вас есть возможность, продолжайте отдыхать и наслаждаться собой, сделайте три глубоких вдоха и выдоха, и напомните себе, я живу, значит я дышу, я дышу, Благодарите себя и возвращайтесь к этому состоянию. Когда вам хорошо или когда вам трудно, обязательно позволяйте себе отдыхать и наполняться энергией для жизни, для счастья, для ваших свершений. Я желаю вам счастья. С любовью, Юлия Сагай. Счастье